Время самых актуальных и интересных новостей в эфире «Универ С тобой снова я, Гульфия Мотугольна. Сегодня в выпуске. Нужно ли нам принимать витамины? Расскажем всю правду о добавках. На двух или на четырех ногах ходили инозавры, знают ученые Казанского федерального университета. Какое участие сыграет КФУ в главном событии этого лета? В Казанском федеральном университете состоялось заседание ректората. Повестка дня включила в себя вопросы о ходе подготовки к приемной кампании 2018 года, в частности, в Институте филологии и межкультурной коммуникации и на юридическом факультете. Также затронули вопрос создания ситуационного центра КФУ. Подробности ректората мы расскажем вам в следующем выпуске. А сейчас к другим новостям. Идеальный водитель не знает усталости, всегда соблюдает все правила дорожного движения и никогда не сядет пьяным за руль. Получается, что лучше отказаться от водителей вовсе. О том, как беспилотный транспорт становится обычным для всех, расскажет Олег Кашин. В День России для первого лица республики провели необычный тест-драйв. Рустам Миниханов, президент Татарстана, оценил электробус «Шаттл». Беспилотный автобус, который производится КАМАЗом совместно с научно-исследовательским автомобильным институтом «Нами». Это будет уникальная машина. Это отечественная разработка. Я вот... Хотел бы поблагодарить наших коллег из КАМАЗа и НАМИ, которые сумели вот создать этот автомобиль. У него возможностей намного больше, но так как законодательная база пока ограничена, это демонстрационный, как бы демонстрационная поездка, и... Платформа этой в автомобиле позволяет делать много-много хороших вещей. Беспилотный транспорт – это уже не фантазия, а ближайшее будущее. Такие электробусы не только экологически чистые, но главное – безопасные. Ведь робот не знает усталости и не совершит ошибку. Такой транспорт станет основой умных городов, о которых все чаще задумываются по всей России. Казанский федеральный университет также ведет разработки в этой области. Совместными усилиями КАМАЗа и Казанского университета ведется создание беспилотных транспортных систем – машин, инфраструктуры и систем умных знаков. Благодаря вот такому сотрудничеству у нас есть возможность иметь эту аппаратуру, иметь самую последнюю, самую современную аппаратуру, наверное, так сказать той, которая не на всех предприятиях Ростеха есть. Мы имеем некие наработки, которые ноу-хау, те, которые запатентованы, и можем так сказать, решать те задачи, которые у других не решены. Вот это самое, так сказать, основное. Напомним, что 8 мая на Крымском мосту прошли первые испытания беспилотного автомобиля КАМАЗ, технологии которого разрабатывали совместно с Казанским университетом. А чтобы проверить, как будут функционировать умный мегаполис, начнут с малого. По словам ректора Казанского университета Ильшада Гафурова, территорию студенческого кампуса деревни Универсиада превратят в тестовую площадку, где испытают разработки вуза. Олег Ашин, Универньюз. Витаминные добавки мы не задумаемся, так ли они эффективны на самом деле, как пишут об этом на упаковках? Кто-то хочет ногти свою крепить, кто-то волосы сделать пышнее, а некоторые принимают добавки для профилактики различных заболеваний. А поможет ли? В теме разбиралась Анна Глазунова.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 Международная группа ученых выяснила, что древнейшие архозавры ходили на четырех ногах, что абсолютно противоречит нашим привычным представлениям о древних рептилиях. Сенсации из мира инозавров вас познакомит Аделя Шамилова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 Из-за этого сходства и пришли к выводу, что это возможные предки. Аделья Шемилова, Универньюз. Большой праздник футбола, который с нетерпением ждали миллионы жителей планеты и к которому с особым трепетом готовились волонтеры, стартует уже на этой неделе. О том, какое участие в этом масштабном событии принимает Казанский федеральный университет, смотри далее.